Блокчейн – это одна из самых многообещающих технологий будущего. Так что же это такое? Это технология распределенного реестра, которая лежит в основе таких криптовалют, как биткоин. Кроме того, это честный, безопасный, проверенный и независимый от электроэнергии способ регистрации и передачи данных. Соответственно, организации, которые используют блокчейн, более честные, демократичные, децентрализованные, продуктивные и надежные. Ближайшие 5-10 лет блокчейн скорее всего в корне изменит многие существующие сегодня отрасли. И вот некоторые из них. Номер один. Банки и платежи Некоторые люди говорят, что блокчейн сделает с банками то же самое, что интернет сделал со средствами массовой информации. Блокчейн-технологии можно использовать для того, чтобы предоставлять доступ к финансовым услугам миллиардам людей по всему миру, в том числе и людям в странах третьего мира, которые не имеют доступа даже к традиционным банковским услугам. Такие технологии, как биткоин, позволят отправлять деньги за границу практически мгновенно и с очень низкими комиссиями. Абра это стартап, который работает над созданием приложения для совершенных денежных переводов на основе биткоина. А многие банки, такие как Barclays, работают над внедрением технологии блокчейн, чтобы сделать бизнес операций быстрее, эффективнее и безопаснее. Номер два. Криптобезопасность. Несмотря на то, что реестр блокчейна находится в общем доступе, данные проверяются и шифруются с использованием передовых методов шифрования. Таким образом, данные менее уязвимы для взлома и несанкционированных изменений. Блокчейн выводит из игры посредников, и он более эффективный, чем многие устаревшие системы и кибербезопасность. Номер три. Управление каналами поставок. Благодаря блокчейну сделки можно зарегистрировать в реестре, прозрачность и надежность которого гарантируют все участники сети. Децентрализованным и неподверженным изменениям. Это может значительно сократить ошибки, и время ожидания денежного перевода. Его также можно использовать, чтобы отслеживать затраты действия рабочей силы и даже отходы и выбросы вредных веществ в атмосферу каждой точки пути товара. Это имеет серьезное значение для понимания и контролирования реального воздействия того или иного продукта на окружающую среду. Блокчейн также можно использовать, чтобы через отслеживание происхождения продуктов выяснить, насколько добросовестно идет торговля. Среди блокчейн-стартапов, работающих в данной отрасли, Provenance, Fluent, ScuChain и BlockVerify. Номер 4. Прогнозирование. Блокчейн создан, чтобы полностью изменить подход к исследованиям, консалтингу, анализу и прогнозированию. Такая онлайн-платформа, как Augur, пытается создать мировой децентрализованный рынок предсказаний. Эти технологии могут использоваться для децентрализованного размещения ставок и контроля за ставками на все, начиная от спорта и акций, заканчивая выборами. Номер пять. Сеть интернет вещей. Samsung и IBM используют блокчейн для нового проекта под названием ADAPT, который позволит создать децентрализованную сеть для устройств, подключенных к интернету вещей. Поскольку он будет работать как публичный реастр для большого числа устройств, это исключит необходимость в каком-либо центре для передачи сообщений между ними. Устройства смогли бы напрямую связываться друг с другом, чтобы обновить программное обеспечение, исправить ошибки и контролировать использование энергии. Номер 6. Страхование. Мировой страховой рынок основан на доверительном управлении. Блокчейн является новым способом управления доверием. Он пригодится для проверки многих типов данных в договорах страхования, например, личности страхования. Так называемые «оракулы» можно использовать для интеграции реальных данных в смарт-контракты блокчейна. Эта технология очень удобна для всех видов страхования, опирающихся на реальные данные. Например, страхование урожая. Один из примеров блокчейн-проекта — «Атюнити» разрабатывающие полезные инструменты для сферы страхования. Номер 7. Частный транспорт и попутчики. Блокчейн можно использовать для децентрализованной версии приложения по поиску попутчиков, позволяющим автовладельцам и пользователям договариваться между собой в защищенном режиме без третьих лиц. Стартапы в этой области включают Arcade City и Lazus. Создание электронного кошелька может позволить автовладельцам автоматически оплачивать парковку, проезд по платным автомагистралям и подзарядку электроавтомобилей UBS, ZF и Inergy. Некоторые из стартапов, разрабатывающих электронные кошельки на основе блокчейна Номер восемь Онлайн-хранилище данных Данные, хранящиеся на централизованном сервере, централизованной сети, априори уязвимы для взлома и потери данных вследствие человеческих ошибок Использование технологии блокчейн делает облачное хранилище более безопасным и способным противостоять атакам Сторж – один из примеров облачного хранения данных в сети с использованием блокчейн-технологии Номер девять Благотворительность. К числу распространенных жалоб в благотворительности относится неэффективность и коррупция, которые мешают получить деньги тем, для кого они предназначены. Использование блокчейн-технологии для отслеживания пожертвований поможет вам удостовериться, что ваши деньги в конечном итоге оказались в нужных руках. Существуют благотворительные организации на основе биткоина, например BitGave. Они используют блокчейн, безопасный прозрачный распределенный реестр. Благодаря этому жертвующие могут увидеть, что денежные средства получил тот, кому они были отправлены. Номер 10. Голосование. Наверное, одна из самых важных сфер общества, в которой блокчейн может изменить это голосование. В США в 2016-м некоторые партии далеко не в первый раз были обвинены в фальсификации результатов выборов. Технология блокчейн может регистрировать избирателей и проверять их личность. Кроме того, блокчейн можно использовать для электронного подсчета голосов, что обеспечит подсчет только законных голосов и отсутствие изменений или удаления голосов. Создание общедоступного реестра записанных голосов, в который нельзя внести изменения, стало бы огромным шагом к тому, чтобы сделать выборы более справедливыми и демократическими. Democracy Earth и Follow My Vote — два стартапа, стремящихся изменить саму демократию, создав на основе блокчейна онлайн-системы голосования для правительства. Номер одиннадцать. Правительство. Государственные системы часто медленны, непрозрачны и подвержены коррупции. Внедрение блокчейна может значительно снизить бюрократию и повысить безопасность, эффективность и прозрачность государственных операций. Дубай, например, стремится перевести на блокчейн технологию «правительственные документы» уже к 2020 году. Номер 12. Социальное обеспечение. Система социального обеспечения является еще одной сферой, страдающей от медлительности и бюрократии. Блокчейн может помочь оценить, проверить, распределить пособия по социальному обеспечению или безработице, гораздо более рациональным и безопасным способом. Например, британская компания Gavcoin помогает правительству по распределению общественных благ, используя технологию блокчейна. Блокчейн также является хорошим средством для реализации концепции безусловного базового дохода. Circles — это проект, разрабатывающий технологию на основе блокчейна для того, чтобы претворить в жизнь безусловный базовый доход. Номер 13. Здравоохранение. Здравоохранение – еще одна отрасль, которая работает с множеством устаревших систем и созрела для перемен. Одной из проблем больниц сегодня является отсутствие безопасной платформы для хранения и обмена данными. Из-за устаревшей инфраструктуры нередко происходят взломы. Технология блокчейн позволит больницам безопасно хранить такие данные, как медицинские записи и делиться ими с уполномоченными специалистами или пациентами. Это повысит безопасность данных и даже поможет улучшить точность и скорость диагностики. Джем и Тереон два стартапа, которые работают на тем чтобы изменить здравоохранение к лучшему. Номер четырнадцать. Энергетический менеджмент. Энергетический менеджмент долгое время был высокоцентрализованной отраслью. Производители и пользователи энергии не могут покупать непосредственно друг у друга и должны проходить через государственную сеть или доверительного частного посредника. Transactive Grid – это стартап, использующий блокчейн Эфириума, позволяющий клиентам покупать и продавать энергию напрямую без посредников. Номер 15. Онлайн-музыка. Несколько блокчейн-стартапов придумывают способы для музыкантов получать деньги прямо от своих фанатов, чтобы им не пришлось больше оставлять большой процент с продаж на платформах звукозаписывающих компаний. Чтобы автоматически решать вопросы лицензирования и лучше категоризировать песни с соответствующими создателями, можно использовать и смарт-контракты. MyCelia и Music два стартапа, создающих блокчейн-решения для музыкальной индустрии. Номер 16. Розничная торговля. Когда вы делаете покупки, вы полагаетесь на систему оплаты магазина или рынка. Децентрализованные торговые системы на основе блокчейна работают иначе. Они напрямую связывают продавцов и покупателей, исключая из цепочки посредников и следовательно определенные наценки. Уж прости, Amazon. В нашем же случае вы доверяете системе смарт-контрактов, надежным биржам и встроенным системам управления репутацией. В этой отрасли уже появилось два стартапа. Open Bazaar и... Номер 17. Недвижимость. Некоторые проблемы при покупке и продаже недвижимости, обусловлены бюрократией, недостаточной прозрачностью сделок, мошенничеством и ошибками в документации. Использование блокчейн-технологии позволяет ускорить транзакции, так как больше нет необходимости вести бумажные архивы. Она также может помочь в проверке прав собственности, гарантируя правильность документов и при передаче свидетельств о праве собственности. Как раз для этих целей была создана платформа на основе блокчейна Ubiquiti, которая представляет собой альтернативу всем устаревшим. Бумажным системам номер 18. Краудфандинг. Краудфандинг в последние годы стал популярным методом сбора средств для новых стартап-проектов. Платформы для краудфандинга существуют, и создатели этих проектов и пользователи доверяют друг другу, но первые берут высокую плату за свои услуги. В краудфандинге на основе блокчейна это доверие создается с помощью смарт-контрактов и систем репутационного менеджмента, что исключает каких-либо посредников. Новые проекты могут собрать средства, выпустив собственные токены, которые представляют собой какую-либо ценность и впоследствии могут быть обменены на продукты, услуги или наличные деньги. Многие блокчейн-проекты собрали миллионы долларов за счет продаж токенов. Несмотря на то, что будущее такого краудфандинга пока является неопределенным, это многообещающая отрасль. Номер 19. Ваша отрасль. Если ваша отрасль имеет дело с данными или транзакциями любого рода, она тоже может попасть под влияние блокчейн-технологий, ведь мы живем век возможностей и открытого пространства.